Фокус показываем. Как они называются лампочки? LED лампочки, да? Накачается. Ага. Итак, фокус. Дуем воздух с обычного компрессора. Никуда не подключено. А ну-ка, не еще. Лампочки интересные, недорогие, хорошо светят, но создают большие помети на радио. Радио в машине слушать очень плохо. А ну вторую. На сегодня все. Пишите в комментариях темы, на которые вы бы хотели смотреть видео. И не забываем подписываться.